Так, ну в общем, да, в прошлый раз остановились на том, что разобрали все, что было в предыдущей версии интерфейса. Вот. Сейчас как раз э, я хотел рассказать о том, на чем я остановился в прошлый раз в предыдущем видео. Вот из-за чего я застопорился и не мог, а я что дальше? Так. В общем, вот она попытка реализовать эту функцию. Mm -hmm. Вот, вот это, как это называется, сигнатуры или? В общем, вот с таким вот описанием. Условия, можно сказать. Ну, опи в описании входит э, список аргументов и э, возвращаемое значение. И, собственно, название самой функции. Вот это вот все описание. Вот. То есть интерфейс э, определяет только, э, что входит в функцию, что выходит из нее и э, как она называется. Все остальное, то есть как это реализовывается, он не описывает. Вот. Здесь уже если мы унаследовались, точнее обозначили, что мы реализуем этот интерфейс, то компилятор уже будет требовать, чтобы у нас здесь была, и она что-то делает. Вот. И у меня тут была загвоздка в том, что. Еще раз а, напомню, да, то есть у нас есть ограничения, которые мы указываем. и для всех ограничений, э, то есть для всех связей, которые подошли под это ограничение, выполняется обработчик Матчет э, то есть подошедшие, э, то есть обработчик подошедших связей. Вот. А после того, если у нас указано, э, указана замена, на что это заменять? и указан обработчик. То есть если замена указана, то он просто выполняется. Если при этом еще указан обработчик, там можно получить информацию о том, какая связь была, то есть какая, какой у нее был адрес, какой у нее, какой у нее было содержимое, соответственно, как она изменилась. Вот, и у меня была дилемма, что. А что если после того, как мы увидели, на что поменяется связь. Мы хотим это дело отменить. Она, грубо говоря, уже поменялась. Вот, как бы уже, уже выполнилась операция в хранилище. И типа, чтобы отменить, нужно выполнить еще одну операцию. Вот, я долго думал. Сначала у меня была идея сделать функцию вот такую же, только перед заменой. И получалось, что на каждую связь выполнялось бы три функции. Одна в тот момент, когда она подошла, потом, э, когда вы поняли, что с ней произойдет, и уже когда это произошло, то есть замена выполнена. Получалось, три функции, это выглядело как-то очень странно вот. Потом, через некоторое время, того, как уже видео отснял, ос, э, мне пришла в голову идея восстановить симметрию. Вот. Собственно выглядит это вот так вот и соответственно вот здесь вот. то есть в момент того как подошла связь тут же описать хотя бы частично или полностью можно посмотрим как сейчас получится описать чем она станет но в этот момент она еще не то есть обновление, изменение этой связи не выполнено. То есть если э, связь не меняется, то соответственно то, что здесь было, э, то есть предыдущее состояние будет такое же и новое состояние. Если, например, у нас не указано на что заменить, вот. И э, в обработчике подходящих связей у нас есть возможность э, сделать три вещи. То есть первая вещь это передать то есть выдать из обработчика константу Brick, то есть остановить проход. Вот. То есть весь процесс остановится. Никаких действий не будет выполнено. Вот. Либо пропустить конкретную связь и перейти их следующий. Либо, соответственно, не пропуская это еще одна константа вот эта вот continue а если такая константа была передана то соответственно не пропуская связь обработчик перейдет к следующей вот и соответственно те связи которые не были пропущены, но подошли будут собираться в список если конечно изменения требуются вот если не требуется списка, не будет формироваться и соответственно все закончится тем что проход будет выполнен и будет выдан последний результат из последнего обработчика вот здесь вот уже из-за функции триггер вот но соответственно если у нас изменение есть то потом по списку пройденных, то есть подошедших связей, уже начнется конкретная замена именно таким образом, как было запланировано. Вот. Получается, что есть возможность э -э, принять решение о том, нужна ли нам конкретная замена э -э, конкретной связи в конкретной ситуации, вот, до того, как это фактически произойдет. А здесь уже, соответственно, а -э, мы просто э -э, по факту Пока, пока что будет сделан так что просто будет э, возвращаться ну, то есть э, будем уведомлять что это изменение уже произошло вот. но э, в принципе если этого обработчика не э, он не будет передан то здесь будет но э, вот, то э, он не будет э, то есть даже уведомление не будет э, выполнять то есть в принципе э, если у нас грубо говоря, уже здесь устраивает все состояние дел, то, в общем-то, вот это делать, снова э, обрабатывать, видеть э, после факта, как именно это произошло, уже не делают. Однако здесь, конечно, может быть разница. Вот здесь, например, мы можем из-за производительности не указывать какой-нибудь новый идентификатор связи, а только ее внутреннее значение. А здесь уже будет точный Систем. Вот. Mm -hmm. Соответственно, здесь, если у нас будет то здесь можно передавать скип, передавать уже не, нет никакого смысла. Это то же самое, что континент, то есть продолжить. То есть, по сути, можно сказать так, что если будет передан скип или континент, это будет одинаковая интерпретация этого решения. Вот, а если брик а, здесь будет перед то мы действие все равно выполним. Вот. Но, те, но уведомлять они далее не будут. Вот. А, это один вариант, как можно, да, можно сделать еще а, прекратить выполнение. Но, скажем mm -hmm. так, это уже очень странно выглядит, потому что а, до этого мы как бы эти изменения вот. поэтому надо прекращать именно пока что само выполнение замены я не буду. то есть именно прекратить если можно будет то только уведомление то обработки будет выполняться но вся функция продолжит выполнение вот. как-то так ну соответственно в прошлый раз я делал несколько по странному то есть э, я хотел э, обработать основные случаи, э, то есть э, если у нас restriction пустой, да, то это скрет, если у нас замена пустая, то это может быть делить, вот дальше mm -hmm. если они одинаковые, то это ситуация прохода вот. И, соответственно, если они разные, то это вдруг Но потом я тоже подумал, и все несколько иначе должно работать. То есть, как бы я сдел... иду не традиционным способом, есть, да? то есть делаю единую функцию всех, а думаю внутри традиционно, то есть старыми функциями. Вот, это не совсем то, что нам нужно. Я решил попробовать все дело. Переписать э, скажем так, линейно. Mm -hmm. То есть, э, грубо говоря, действовать по факту последовательно. Так. Значит, Что у нас тут? Можно скопировать. Вот, например, список матчет Link, да? так значит если у нас вообще есть restriction изначально? Не, наверное, да, но... так здесь у нас есть restriction то э -э есть причина делать проход вот, дальше, если у нас есть замена, хоть какая-нибудь. Есть причина делать замену. Запись. Вот. Соответственно, дальше у нас внутри еще есть две ситуации. Мы хотим наблюдать за проходом или не хотел то есть если у нас если у нас э, хандлер есть вот то соответственно мы делаем еще один хандлер оборачивающий его и собственно выполняем проход используя pitch который у нас реализован в менеджер памяти так, сейчас секунд, что мне не нравится. Ага, да, вот теперь нужно сюда будет New э Year -э, сделать. Попробуем пока то же самое. Вот. И здесь надо будет определить какое оно значение будет. Mm -hmm. а, вот. И тут есть интересный момент. У нас вот эта вот переменная match links она нужна только э, в том случае, если есть еще и э, помимо рестрикшена существует еще и замена. То есть, если у нас замены не будет, нам даже вот это делать не нужно. Вот, причем тут еще есть интересная вещь. Значит, если у нас сами существует, то нам нужно создать маркетинг. Э, И соответственно дальше тут тоже можно разделить это. Пока, пока будет наверное много копирование что ли ну в общем дублирование будет вот здесь э, каждый раз Там. Значит, если у нас замены нету то этой замены есть то мы создаем вот этот список э, подошедших связей и заполняем вот если же замены нету список списки создавать списка нужно, вот и соответственно только брик э, останавливает э, проход то есть не не как-то э, проход поэтому здесь можно э, переделать то есть если оно в общем, будет возвращено true если оно не равно брик и false, если равен друг. Так. Если вдруг... Угу. Вот, в самом конце функции мы возвращаем к отцу. Это будет остаться то есть грубо говоря вот эта вот сейчас функция она возвращается в два возможных значения break это значит что что выполнение было прервано вот и continue что оно не было прервано то есть что последний хандлер выполнился без требований такого чтобы его а почему у тебя получается в первом if то что он прерывает или что это где? Вышти if cross match discussion. Constance break и constance Что, вот это? Да. Ну вот если break, то uh, сразу возвращается false. Oh, тут дело в том, что хандлер менеджера пальми сегодня понимает только true и false два значения. Uh, поэтому нам нужно это преобразовать. То есть. Брик oh, обозначает false, а skip и continue я не стал про него писать, это true. Вот, и здесь тоже идет преобразование в значении uh, true false. То есть boogle Вот, и тут еще есть интересный момент, что у нас если есть restriction, но нету хандлера и нету замены, значит, дальше опять тоже у Грубо говоря, тут в основном программирование вот в этой функции и в целом, оно Какое? заключается в том что предусмотреть все, все ситуации каждого из параметров да? и на каждую ситуацию просто решить что делать а, то есть если Кстати, сказать... ты на каком пишешь человеке угу. это сэшар чем-то на, на очень знакомый язык похож на но единственное, что в JavaScript вот так вот было бы war, Потому что там нет типизации, а здесь явно указывается тип. Но тоже не всегда, например, здесь ну, не даст. Ну короче, в некоторых ситуациях можно. Вот тут, например, видишь, я ВАР использую. Потому что он сам понял, что отсюда возвращается АЭЛИСТ. И как бы мне явно это указывать не то есть, okay. вот, вот, вот здесь это очень похоже на «Жарский». Uh -huh. То есть, почти не отличается. Так. Вот, и дальше есть интересная хитрая ситуация. Что у нас, если нету, если у нас есть restriction, но, но нету handler, и нету замены, нет, вот, тут есть домены есть. А вот если нету, то нам, по сути, очень интересная ситуация происходит. Нам у нас как бы это не на что заменять. Из-за этого у нас не выполнится никогда вот это вработчик. И так как мы не смотрим на, на результат. Uh, то есть, uh, как так как мы не передали обработчика для прохода, то нам, по сути, uh, нет смысла uh, что-либо делать. То есть мы сразу можем сделать это в uh, То есть мы, грубо говоря, уже все сделали, исходя из того, что пользователь попросил. То есть если он не, по не просит пройти фактически поэтому, хотя указывает ограничение, как бы делать не вот здесь ситуация простая вот а здесь когда у нас есть замена нам нужно во-первых создать подходящий связи потом здесь какой-нибудь случай вот этот вот но здесь у нас решений уже никаких не будет потому что матчит Андреа, это подсказывает, что его нет. А, вот эту штуку удаляем, раз его нет, и, соответственно, всегда возвращаем true. Вот, раз мы всегда возвращаем true, нам еще передавать у нас... Получается, даже надо какую-нибудь записывать ставительную штуку. Типа функция, которая всегда возвращает... True. Mm -hmm. Ну да, как-то Oh всегда будет выводить а, это правда что ли да всегда будет возвращать истину мне зависеть от параметра вот можно даже вот так короче здесь mm -hmm. так нет кстати вот, вот такие вот штуки еще сейчас помогательная штука, называется Решение для тоже очень много всего полезного Это я все еще разрабатываю и вот этот такая, так а нет спешил <смешно> <смешно> я в своем же коде все-таки нам нужно добавлять это в этот список ага. а вот для списка полной этого... да? такое у меня для списка бывает эта штука, она почему-то не работает. Эм... Почему-то сломался интересный, вдруг. Этим получится придется писать как бы все-таки нужно преобразование так. хотя сделать что-то по компактным и поэффективно. Ладно, это пока удаляем, потому что такой ситуации не появился. Как вот Так, ну в общем вот что происходит. У нас передается адрес связи, мы из него делаем i list от t список состоящий из переночных не это да? а, адрес связи тоже сам а потом его начало и конец вот и соответственно такие уже развернутые структурки связи даем список вот значит что такое это так вот с restriction по сути мы закончили у нас есть три варианта как проход заполняется один вариант когда этот проход даже делать не нужно вот И еще одна, конечно, ситуация. Вот эта вот, которая Надо. Надо вот сделать значит. Да, еще раз получить, потому что нам нужна копия. А потом First part part. А. понял понятно здесь нет, не может, потому что у нас нет есть. Меняется то, самое. то есть не на то же самое есть соответственно здесь можно я вот так вот а у индекс он будет пока что какой-нибудь константное видео как отцов. Скажем так. Вот. <coughs> Тут, кстати, возникает интересная ситуация получается, что. когда ну, так что ситуация возникает но ну, значит чего у нас нужно нам поддерживать да? чтобы работа у нас должен работать Create, Update и Delete. Так вот, вот если substitution, он может быть разный. То есть это может быть. Блин, благодаря тебе у меня теперь возник вопрос. Возможно ли создать ИИ и на C -Sharp? А на любом языке, можно. сказать, что на языках для сайтов это возможно. но ну, например, каких? Смел. но это язык разметки, он не тьюринг полный. Да. То есть на нем нельзя вычисления описывать. А на любом языке, как, на котором можно описывать впечатления, то есть, например, открытие, шарфе и так далее. Можно. Поэтому делай хоть какие-то рамки в языках, а то говорить, что на всех это прям... Ну, я просто подразумевал под языки язык, программирования. Mm. Well, Потому что HTML yeah. это язык описания больше не программировать. написываем описываем структуру документа вообще а. этого языка. Понятно. Так, значит, что еще у нас может быть. Значит, вот это вот кривит, причем может быть еще ситуация, когда мы хотим. себя посмотреть. Вот. То, кстати, интересно, что если та штука не цел, то как раз таки нет. To call Может, закончим, уже... Это имеет смысл опять перерыв сделать? Ну, да, перерыв. Четыре пары-троек минуток, А потом продолжим. Сейчас, секундочку. Так. Что ты так активно пытаешься сделать? сделать ситуацию чтобы обрабатывался itself то есть ссылка на себя uh -huh. то есть грубо говоря если у нас в замене указано что началом будет ссылка на само на саму себя вот uh -huh. на эту э, Ага. здесь тоже ну короче ну, здесь индекс то нужно использовать индекс существующей связи вот есть такая есть ну да если например у нас мы обновляем какую то связь чтобы она из пары превратилась в связь точку тогда нужно так сделать но здесь еще другие ситуации общем, надо будет подумать не вот этой вот конструкции еще детально удалением удалением будет вот такая ситуация когда мы сказали что адрес стал мален тогда это удаление причем в принципе уже не важно что будет тут то есть либо просто такая вот штука И обновление а, на обновление будет влиять у нас просто restriction. То есть если, ну, ладно, если restriction какой-то отличный от вот этого, то есть если у нас это create или update. Вот, а, а если restriction у нас вот, вот такой вот, то это всегда create. Так, это важно. Ладно, давай действительно только паузу сделаем.